Ну что, друзья, всем огромный привет Сегодня приехали Также за золотом Сегодня со мной Иван Всем снова привет Представьте Кирилл меня зовут. И Кирилл Сегодня приехали, короче, ребята Вот на такой пруд Посмотрите Вот так его Спустили Сегодня будем производить Поиск здесь Я думал, что вот с этого мостика когда-то даже прыгали, на ныряли. Самые центровые места надо прибивать здесь, и вот эту косу. У меня первая находочка. Блесна, вертушечка, вот такая вот, Мэп, мэпс какой-нибудь. Вот. Ребят, сигналов что-то маловато Довольно-таки Но я думаю, все равно находочки какие-то будут А если не будут, сменяем Сменим место Ищем дальше Короче, друзья, покопали на озере а, Свинец идет Какой-то шмурт, блесна Вот приезжаем в деревню Видите, вот кусты торчат кусты торчат. Это домовая яма Смотрите Скорее всего, домовая яма скорее всего там конкретный домовая яма причем вот из домовой ямы растут деревья посмотрите это тоже скорее всего домовая яма вот посмотрите сейчас будут сигналы нет и быстро ходи вот сюда ближе подходи такие сигналы хоть ну, нормально конечно Айда, дальше там конкретные ямки были. И прогал вроде ничей. Вот здесь за огородами ништяк смотреть, блин. Самый варегут. Меняем, короче, место, ребята. Поедем на другую озеро. Сейчас заедем на одно место, где я поднял очень много золота по тому сезону. Два дня там золотишко собирал. Сейчас там покопаем. Будет, не будет, и в край... Пойдем э, на тот пруд, где э, копали в том видео Сейчас короче, около одних дымовых ям остановились Копать не хотели, ребята Просто хотели посмотреть на предмет медных монет 92 и выше То есть, э, слышим, два животновода орут Эээ! -э! Понимаете, народ общаться вообще разучился я им говорю, что «э»? <смех> Понимаете? Мне а, что подойти и сказать, «Ребят, пожалуйста, не надо здесь а, не искать, не копать, здесь у меня скотина просется, еще какие-то моменты, ну не важно». Общаться, блин, по-людски вообще никто не умеет. Даже можно вот судить по комментариям. Вот допустим, ну ладно, у меня комментариев плохих в Ютубе мало. Взять Дзен. Посмотрите, в Дзене у меня какие комментарии. Russian Federation. Россиянцы. Прикиньте, они что пишут. Такое ощущение, что у них не только злость, а ненависть. Как будто им нож дать, они мне все кишки выпустят. Со злости-то. Что с вами, люди, не будьте злыми, как сифилис. Очнитесь. Сменили место. Приехали вот в такой пляжик. По тому сезону я здесь поднял много, друзья, золота. Вон есть капки. Я знаю, кто это даже ходил. Вот, посмотрите, такое место. Посмотрите, у меня там есть видос, сколько голды здесь и серебра было. Ладно, что? Переодеваемся и в путь. А что у нас тут? Блесенка свеженькая. Так как ее взять-то, юколоманы. За что она тут зацепилась? Вань, блесна нужна? Смотри, какая козырная. Смотри, какая козырная. Вот, смотри, показатель, что здесь пляж, видишь, ага. резинка. резинка ну. Варигут? Чёрткая понтон. Вот так вот. О, сразу монета или чё? Да, монета сразу. Но чё это у нас за монета такая? Пятерка? А чё такой звук был? Она железная какая-то, пятерка. Пять рублей железные. Пять рублей железные. Ладно, давайте, ребят, искать. Время идет. что надо, дыбол. Ну-ка, отойди. Да-да-да-да-да. Это колечко серебряное. А, нет блин кашу долбал не не серебряная да колечко бижутерия такое черное не пойму из какого металла короче Монета -монета -монета. А вот такое колечко пацан поднял бежутери но ну, она прикольная держи ну дай сигнал посмотрю а монитос да это десятка получается да? да на десяточка кэшбэк так сказать видите первая файда рад да ужаси скажи. Да Ребята, я в шоке. Только посмотрели с ним. Колечко, смотрите, цепочка вмерзшая, серебряная. Смотрите, в лед вмерзшая. Екала как ее. А тут достать-то не порвать. Она может с кулончиком еще? Нет, без кулончика. Вот, Олег Нестеров. Есть вот такая цепочка. Ты меня вчера просил. Есть вот такая цепка. Вот прям блюд вмершие, блин. При, при вас. Я да же говорю, я вам сей. фигню не посоветую. Тут сразу, видишь, Деньги кольцо, кэшбэк, вас. серебро. Вот так, друзья, мы ищем. Ищем дальше. И такой сигнальчик. И вот подо льдом Вот такой. Крестик. Децильный какой. В том, в том году не было здесь ничего. Ничего не было. Я тут так отутюжил. Уж поверьте. О, о крестик. Вот и файда. В конце все, ребят, покажу. А обязательно все покажу. Крупняком. Ну-ка, ну-ка. Интересно. Ладно, что-то что намечается. Грандиозное. Ищем дальше. Ну что, дорогие друзья. Я весь мир порвал. Как Тузи грелку. Пацаны ушли на ту сторону. Причем, знаете, они даже сами не знают, как они правильно идут. Потому что там был основной старый пляж. Много золота я поднял именно там. Друзья, я голду нашел. Смотрите. Смотрите, какое кольцо красивое. Оно еще замерзшее. Видите? Видите, друзья? Е-ка я все время вам говорю, все время вам говорю, ставьте лайки, лайки ставьте обязательно Пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кто еще столько голды поднимает, как не я Тут, короче, друзья, где-то резиночка, а вот белая резиночка, видите, от волос Белая резинка от волос Это первый показатель, что здесь купались Решил под мостиком вот здесь посмотреть, хотя раньше вроде до сюда я не ходил вот оно, вмерзшее Давайте его оттуда достанем Все вместе Ох, блин Ребят, замерзло Вот оно Вот оно Прелесть моя Еще с камнями с какими-то, что ли Ладно, я его не шваркнул Хотя, с одной стороны, мог бы и шваркнуть Все равно налом нести Вот оно вот это красота. Вот это липота, друзья. Вот это, да. Ну, наконец-то, наконец. Мы поймали, наконец. Как говорится. Ура! Ура! Ребят еще не знают, они офонареют. Хотя, может, они тоже голдушки подняли. Вполне возможно. Не отходя от кассы. Так, где у нас проба? Ага, проба есть. Внутренняя. Вот такие моменты, друзья, я говорю, можно показывать постоянно, постоянно, от них никогда не устанешь. Я не знаю, я просто ищу, просто ищу. Вот, вот отсюда, вот отсюда, вот под этим мостиком. Давайте сигнал посмотрим, какой был. 53. 53. Эх, блин. А ты Макс выручает, а ты Макс кормит Ура, друзья, ура Наконец-то голдушка Но здесь больше двух грамм Больше двух грамм, стопроцентно. Я думаю, что грамма два с чем-то, по 3 примерно Вот такое колечко Ладно, ребята, еще немножко покручусь. Обязательно надо. Но уже видос будет. Ништяк. Погнали дальше. У меня снова сигнальчик. Пожалуйста, колечко какое-то. Но бижутерия, бижутерия. Так, я здесь не... А, а, а! Ребята, ушел, ушел под воду. Ну, нафиг не полезу туда. Ну, бижутерии, короче. Вот такое колечко. Потом все покажу. Вот подошел еще к одному заходу. Вот первый капок. Сразу колечко. Там пацаны вроде назад возвращаются. Но уже я обрыбился, друзья. У меня уже все ништяк. Все по плану. Возвращаюсь в обратную сторону. Тут лупидорчики такие. Козырные. Посмотрите какие. Просто эротика. О, блин. Не помочь что такое. Хитрые какие очки. Сейчас монеты еще собрал. Монеты ходячка. Все советы с той стороны, где я в том году золото много поднял, советы там. Здесь ходячка. Ладно, возвращаем их. Да нет вообще-то. Давай-ка, блин, заберем. Нахрен она здесь нужна. Мне это не надо, но заберем. Сейчас еще немножко покручусь, друзья. Возможно, еще что-нибудь найдем. Иван! Иди к чему покажу. Вы, кстати, правильно пошли. Там старый пляж был, вот там золото было как раз. Да. Там сейчас не купаются, но он был старый там. Что подняли что? Ту-ду-ду-ду! Фанфары, блин, елки-палки. чуть да? Ну да. Тяжеленько. Ну как? Посмотри, елки-палки, тяжеленько, не тяжеленько, чужие. Ты там бал знатные елки палки, для тебя не тяжеленько, для меня тяжеленько. Ну что можешь сказать по этому поводу? Ну как говорится, very good, very nice, да? Или в глаз, да? Или в глаз. С могошкели. 5-8-5, да? Ты у тебя зрение такой, да? Я все время удивляюсь, елки палки, я вообще слепошер, ничего не вижу, да? Нет, молодой еще. Ай? Я-то молодой? Ну еще? да, а я-то древний, да? <свят> Пердун! <свят> вот до твоих лет доживу, посмотри, что <свят> <свят> у меня Вот до моих лет ты живёшь, начнёшь золото поддавать. Ну что, нормальные колечко, да? Вообще чётенько Здесь камень стоит? Блин, нифига не вижу Камень? Камешки вот здесь? Да, один какой-то Ну, это может, может, осколок брюлика быть, нифиг делать Ну, такое кольцо, знаешь, блин, налом даже жалко отдавать А, по-моему, треснуто, что ли? Как треснуто? Ты чё? Чё это? Что вообще, что как оно может быть треснуто. А вот смотри. Где? Вот видишь трещинка. Может я ошибанул по нему? Где? Вот смотри, нет, с внутренней части, смотри. Там, видишь, полоса такая. С, снутри? Да, вот тут. Вот полоса. А, нет, это не треснуто. Где место соединения, наверное, какое-нибудь? 585, говоришь, да? Да. Ну, это хорошо, лишь бы не 375. Не, по цвету видно, что не 375. Такой тяжеленький, слушай. Даже, блин... Грамм 3 есть, нет? Ну, грамма 2 точно есть? 2 стопроцентные есть, по-любому, даже больше в дух. Чего вообще ничего не подняли? всякий. Монеты советские Вы... там были? Нет. монеты. Значит нет. мы выгребли Я в, том -то дошел. в том году все. Я дошел. где вот Делал этот Да-да-да, вот-вот, -самая, самая тема. Там вот как раз золото и серебро много ну, было. Какую-то фигню, от заколки. Это, да, какая-то какая-то заколочка старая, советская. Там кольцы, блин, знаешь, какие? 875-я пробы. Еще советские, елки-палки. Печатки разные. Плохо смотрели? Да нет, мне фиг делать. Вот там все и было. А вот здесь, мосток, да? Да, здесь мосток. Я решил, то есть, думал, вы пойдете туда, я решил взять, короче, я же никогда... Совсем не хожу, меня все время куда тянет Я решил пробить. Причем я пробивал под этими мостами. Кстати, под Москву я его и нашел. Вот так. Ну давай поширкаемся чуть-чуть. Конечно. Тем более такая файда есть. Если... Да. Сейчас только разошлись с пацанами, они ушли в ту сторону. У меня тут, друзья, сигнал сразу. 74. Сигнал. Вроде как серебряные колечко ну-ка давайте -ка его помоем в легкую и посмотрим что за кольцо вот такое колечко ну да серебро мусульманское мусульманская весь ну-ка давайте протрем его сейчас я вам покажу как оно засияет об штаны О -о -о -о -о. Вот это да! Вот это клево, Вот это я люблю! Как приятно! Можно сказать, чуть ли не зимой золото! Друзья, собирайте серебро! Это даже интереснее, чем летом! Вроде как сезон практически закончен! А ты золото! И серебро! долбишь вот такое серебряное кольцо я решил думаю сейчас заходики эти тоже посмотрю вот видите заходики заходики посмотрю и пойду где они были может они там что-то не заметили или я пропустил в том году так что двигаюсь дальше только вот здесь поднял серебряное кольцо решил катушку немножко в воду завести Какой сигнал? Ну-ка, 55. Блин, думал серебро. Наверное, не серебро, друзья. Какой черенькая тоже. Нет, не серебро. Бижутерия, это как вот недавно я поднял. Точно такой же. Точно такой же. Ага. Угу. Ну, тоже мусульманское. Бижутерия. Это уже становится, друзья, интересно. Причем очень. Ребят пока ни одной ювелирки не подняли. Почему-то. Это очень странно. Пацаны уже в машину сели. А я еще никак не могу успокоиться. Такой вот, сигнал плохой. Ну-ка, посмотрим, сколько. Короче, 40, 40 с чем-то. Браслетик. Браслетик серебряный. Тоненький. Ну давайте посмотрим, что за браслет. А где застежечка. Это браслетик, я думаю. Чем цепочкой. Вот. Сегодня я... Балдю и кайфую, ребята Ну что, дорогие друзья Я уже дома и по закону жанра Показываю вам вчерашние свои находочки Посмотрите, что мне удалось найти Посмотрите, какую Нашел замечательную Серебряную цепочку Какое плетение интересное Видели, да, как я ее нашел? Она сверху лежала, в мороженое, в лед Я неоднократно Кстати, там ювелирку золота находил Прямо поверху Вот так вот плетение Цепочка без замка. Без замка. Вот как нашел, так она и была. Вот такая интересная. Нашел такой браслетик. Я думаю, что браслетик все-таки, чем цепочка. Вот такой вот браслетик небольшой нашел. Также попалось вот такое кольцо серебряное. С арабской вязью. 925-я проба. Мусульманское кольцо, ребята. Вот такое колечко. Находки все чистые, я уже почистил, естественно, чтобы вам все это показать. Крестик вот такой попался, причем только нашел большую э, цепочку, повернулся, сразу сигнал, и сразу рядом лежал такой детский крестик. Видите, низ отломанный. Вот такой вот крестик. Две бижутерии вот такие попались. Две бижи. И самая центровая находка вчерашнего дня вот такое, друзья, золотое кольцо. 585-я проба. Кольцо треснутое, почему-то. Маленькая трещина идет с внутренней стороны. Внизу и трещина наверху. Не частенько попадается в водоемах э, треснутые кольца. Не знаю почему. Бывает, трещина идет по спайке. По спайке. А, а здесь не по спайке, просто трещина. Блин. Я думаю, что это происходит из-за из того, что, допустим, грунт сковывает морозом, грунт сужается, я думаю, что из-за этого происходит трещина. Другого, блин, объяснения у меня, друзья, нету. Думал, что здесь, может, бриллиантик стоит. Носил к Рустаму, пробил, простреляли, короче, камень. Оказался не бриллиант, ну, фианидик, наверное, какой-нибудь. Вот такое замечательное колечко. Довольно-таки, друзья, красивые. Давайте посмотрим, сколько у нас все это добро весит так включаем весы обнулилась а закинуть цепочку браслетик колечко и крестик сколько получилось 1884 1884 весит серебро давайте посмотрим сколько весит у нас Золотое кольцо. Опа, 2,54 весит это золотое кольцо. Друзья, это very good, very nice в одном флаконе, как говорится. Причем ходили троем, пацаны почему-то ничего не подняли. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, я магнит для золота. Нет, ну я не злорадствую, друзья. елки палки Я только рад был, если кто-то что-то бы нашел. Потому что люди уже со мной не хотят ездить. блин, Я, я так думаю, что начинает у меня работать, у меня это, у меня то, потому что мы приезжаем, как вроде вместе. Раз я что-то подымаю, а они без ничего уезжают в основном. Сколько с кем ездил? Один самурай только нашел. Видео это еще потом будет попозже. Ближе к январю, наверное, это видео будет. Самураем поехали, он поднял золотое кольцо, а я ничего не поднял. А обычно бывает, я поднимаю, а другие не поднимают. Вот, из-за этого, наверное, никто со мной уже есть не хочет. Хотя места, друзья, перспективно. Я говорю, ребят, копайте, просто копайте, копайте, елки палки Вслушивайтесь в сигналы. Не надо вот эти сигналы конкретно искать, вот эти «пам-пам-пам» в глубокие сигналы. В маленькие тоненькие сигналы слушаетесь вот ну вот такой друзья у меня получилось видео такой получился поиск я думаю что вам понравится если вам понравится тогда друзья не забывайте ставить лайкосики пишите комментарии подписывайтесь на канал Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео увидимся пока